Говорны вышли наши! Эй, я тебе сейчас дам, хулиганье. Куда пошли? Куда пошли? Мы бандиты! Ну-ка, обратно! Я сейчас с вами буду по угробу бегать, да? Ну! Ич, ич, ич. Хулиганы! Бегайте, бегайте, на улице хорошо. Всем привет, друзья. Сегодня у Андрея день рождения. Юбилей. 45 лет. Вон стоят. Хулиганы наши. Смотрите, дала. Почти весь доело, да? Левушек она у нас. На ручки Нет. Он сидит, как хорошо на улице, видишь? А Вон, Он бегает, клюет. О, дедушка. Дрова готовит. Я отсюда. Я отсюда говорю. Тоже густо! Животный мир ожил, земля, животный мир ожил, говорю, земля на горизонте, да. Что-то клюют, бегают. А бяша у нас с Маней, у них ламур. Он как песни поет он своей козочки. Ай, Даринка, как нравится ей играть. Ай, как хорошо на улице. Ай. Да. Еще хлебушек надо? Еще будешь? Бегайте, что орете, все. Сок пьет, Дарина. Сок. Андрей, сегодня-то отдохни. Отдыхай. без работы не может человек Чё? чё друг за дружком бегаете орете бегайте вон как хорошо на улице он гуси тоже хорошо им курам вы первый раз землю видите так что бегайте что там дедушка делает у нас закрылся пойдет Шашлык-башлык. На, на, куда идешь Вон Васька здесь ждет О, да? Хватит тарать бегайте спокойно. Манька убегает от козлят. Как лошади бегают. Маньку сейчас засниму. О, лошадиные. Давид идет. Матерью играют. Что, нога болит? Yeah. Сильно? Нет. Yeah, а Натоптал вчера хорошенько себе. Mm. Папина на телефоне. Yeah, да? Сори, сори, сори, слышишь, И кри. должен быть он сейчас должен прийти вон а я... там шашлык делать начнет а а. бяша-то гоняет смотри что ты его ведь не привязал андрей привязал а точно Яша! Ой, не ленивого! Беша, Беша, Беша! А что, они сухие ветки грызут, что Это верба. А, верба. <сíк> <сíк> <сíк> Этот маленький, ты смотри, на встречу встает. Ой, смотри, что. Ди Дикие хе <смех> <Обломися. смех> Он страшный он какой-то <смех> Смотри, Грива-то как у зебры Стоит, смотри, как у лошади, да? Гоняет козляток Козленка мальчика Манька там королева только, Фактически. да? Фактически. А. Сам выгнал, теперь чихает на вас. Чихал, говорит, я на вас. Фактически. Пошли, говорит, отсюда. А. Ну надо все. Спрятаться. Все, смотрите, еще надо спрятаться, говорит, пока снимают. <рек> Такой хитрый. Шашлыки жарил, я хочу прорекламировать твои шашлыки. Девчонок привела вон садика. Все. Пожарил. Еще вон... Еще вон зажариваются остатки, сладки, как говорится. Так. А? Давай. Портой. Портой. Портой. Портой. Портой. Портой. Портой. Портой. Портой. Портой. Мы вот Портой. Портой. Портой. Портой. Портой. Портой. Портой. Шашлыки я сегодня сам сделал, вон это пожарил, пожарил. Андрей не хочет, сказал. Да, именинник отдыхает. Какой отдыхает вон там, ремонтирует? Пять? Юбилей? что. Да, да, да, да. Он наговорил, так так я получу, когда один язык. Так а ты же можешь туда-могу, куда-то шашлычок, пошлычок. Ну, закрой крышкой-то, смотри, что делаешь. Сергей Ой, да. же домой, там что-то... Убирай. Больше, моим А без соли, помидоры без соли я забыла. Солят нас. разрешение что нам да? хоть ужин Вон, вон тарелки, вон еще. Одна последняя я... Я... Ладно, О, кушаем я... все ну все друзья мы поедем очень было вкусно пьем квас пьем лимонад я квас квас пуплю. Кашлык, конечно, очень вкусный был. Вася, тебе надо мясо? На, на, на. на. на, на. Палец-то мне откусишь. Давай, девчонкам надо это. По шоколадке дать по конфетке. С кем? Да никуда не пошла, так просто шутит. Это Какой жарный стал. Это вообще отлично. Да, мы пошла, мы Куда Дима собрался? Дима. А? Да энергия? Сам да. Дима, Но... <смех> убежал что? Ли? Ну, Андрей всех гонит. Подам мам говорит. Мон, Кмон сюда, детки. Детки, кмон, домой. О, челкастик идет. Шелкастик идет. Самый страшный. Это вкуснее. Вкуснее? Эй, эй. Кманки, шише. Даша, гони домой. Хы? Он как лошадь, как антилопа. Грива, говорю, стоит, смотри, а? Че? Не гуляет? Гуляет. А война у них, смотри, война. Он не лезет на гусей, он боится. А этот, посмотри, не дает свою гусейю, закрывает ее. Пяща, иди сюда, пяща! Пяща! Пужи! Пяща! Давай! Давай, давай! Давай, я сейчас пою! А Даша, домой иди! Домой иди! Ой, какие пойдет. Да. Нет, завести его надо. Он сидеть никому не даст. <соспит> сейчас пойдем. Я здесь держу, давай, отсюда гони. Ушел, не бежал. Вот скипли я. говорю одно я говорю, здесь вообще с ним кошмар. Домой, иду домой. не бежал. Вкусно шашлык. Вкусно, да. Так закрыл, да? А? закрыл? Да. А то Кваська там съест всю весь шашлык остатки вкусный. Не выходите теперь, все. Погуляли. Хватит. А, гусят, а этих козлят-то? козу то, коду -то коду. Да, выгони туда пускай там. Стой, сейчас мама закроет. Забегут, <соспорядок> да. а не... а, мама. А козьлята к ним хотят зайти, смотрите. Да. Где-то сырая, ничего не сырая, нет, ни не не шутки. А, динара где? Она Нет, сейчас придет она. Ладно, сейчас мы тоже пойдем, тоже пойдем. <соскоп> Все, покушали, теперь домой пойдем. Не, я хочу Иди сюда, куда в грязь пошло, иди, Велосипед папа там сапогах. На велосипеде не вытащили сегодня, завтра. Давай, иди! А, что-то упало туда. Ага, что-то упало, там ничего не упало. А -а -а -а. не, -не, -не, не кунди. Не кунди. Вот пошел Андрей Колюсович. Ноги щучат. Последний. Последний снег. Все, Кейт Бордис, поехал, что? Поедешь, это невозможно. Невозможно. Сейчас по асфальту поедешь. Вот три-три так же. Три. Подожди, подожди, подожди. С ногами потом. Подожди. А -а -а. а -а -а -а. Здравствуй, Мишка, я поеду, нормально? Ладно, ладно. Да. <связываю> О, проснулась что, что? <связываю> Здравствуйте. Давай мне к то пойдем. что-нибудь. Пойдем-то тут. А. Пойдем, давай. Пошли. Мама! Приключи. Никуда меня. Давид, по дороге поедем? Так, пойдем. Вот так. А. Ага. Вот так пойдем ведь по асфальту? Да, Андрей! Динара! Динара! Динара! Мы так пошли? Шапку надо одеть да, Давай, покажи Так пакет-то убери, мешает тебе Забери его, девушки. Кстати, пакет -то. Вперед, Кейта побежал. Не понял, говорит, что ты все, ты звезда. Нас, дедушка, любит шутить. Это хорошо.